Всем привет! Меня зовут Алика Юрченко, и у меня в руках волшебные тайские палочки ручалочки или набор для тайского репрессионного массажа TOC SEN. Он состоит из трех предметов. Это два колышка разной конфигурации и молоточек. Молоточек он вот такой веситый, тяжелый, хороший. Все изготовлено из такой добротной древесины, с цельных пород дерева. Этот набор он изготавливается в тайских монастырях. По тайским источникам этому массажу чуть более двух с половиной тысяч лет, и в основном он практикуется на севере Таиланда. Здесь очень редко встречаются салоны, где работают с этим набором. Я видел только два, на самом деле. Ну, я не знаю, конечно, всех массажей, но обычно в практических местах этот массаж не делают. Этот массаж он считается Работаю с двумя телами, как в принципе и любой тайский массаж, с нашим энергетическим телом и с нашим физическим телом. То, если вы не верите в исцеление своего тонкого тела с помощью массажа, вы можете побаловать свое физическое тело, и оно скажет вам спасибо. На самом деле я долго думала, как оформить этот набор. Можно записать там кучу длинных нужных видео, где я буду рассказывать про каждую точечку, прививая, простукивая и так далее. Но я решила этого не делать. Я перевела методичку из школы тайского массажа, из города Чангмай, где как раз таки обучают данного вида массажа, где подробно описаны полностью все меридианы, все массажные линии, по которым стоит простукивать этим набором. И также написано при решении какой проблемы, где надо стучать и в каких позах этого делать. Там есть инструкция как по массажу так и по массажу другому человеку. Очень подробная хорошая инструкция, поэтому я расскажу вам краткое видео и покажу, как пользоваться этими колышками, а уже более подробную инструкцию вы получите в файле при оформлении заказа. На самом деле этот массаж не только простой, что с ним может справиться даже ребенок. Перед тем как начать массаж. Мастера Токсен сначала проводит небольшую диагностику. И она состоит из несложных физических упражнений. Например, мастер проверяет, может ли человек с ровной спиной с ногами дотянуться кончиками пальцев до пола. Может там сзади сложить руки в замок. И еще несколько таких физических тестов, которые показывают мастер, какие мышцы лучше прорабатывать. Где у человека основные напряжения в мышцах и с чем надо работать. На самом деле... Я видела результат этого массажа, они просто потрясающие. После одного сеанса у э, людей разгибаются спины, они выравниваются, проходят очень многие, многие боли в спине, боли в пояснице, боли в коленях, в шейном отделе. Массаж с этим набором длится не больше 15 минут, а эффективность от этого массажа она приравнивается э, к 5 сеансам двухчасового тайского массажа. Правда заманчиво. Я не буду вас утомлять с длинными видео, поэтому я просто покажу небольшую инструкцию. И также в это видео я вставлю тайские мастер-классы, где тайские мастера показывают, как стоит делать массаж токсен при тех или иных проблемах. У нас есть два колышка. И с этими колышками стоит работать по-разному. Давайте я, например, начну с этого колышка, покажу, как работают с этим колышком. Покажу на ноге, потому что на самом деле тайцы не простукивают и ноги, и ноги. Плечи, шея, плеч, плечо, рука уже дальше уже не получится, потому что вот уже нет, плечо вот достает. Ну, здесь уже получается не такое сильное усилие, то есть вот эту вот зону тоже можно простучать самостоятельно. Сзади можно немножко простучать, можно простучать в грудную клетку самостоятельно. Можно простучать самостоятельно в поясницу, ягодицы и полностью поверхность ног. Но чтобы уже сделать конкретно спину. Лопатки очень хорошо, очень хороший результат после простукивания лопаток. Чтобы простать спину, конечно, нужна уже посторонняя помощь. Итак, принцип работы с этим инструментом. Этот массаж, он делается или через одежду, или через хорошо промасленное масло. Вот этот колышек, который имеет круглую форму на кончике, он делается вот таким образом. То есть колышек ставится на мышцу или по массажной линии, которые будут указаны э, в учебном пособии. Ставите, два раза удавляете, чуть-чуть перемещаете, буквально на э, полсантиметра, удаляете еще раз, вот так простукивается и так простукиваются мышцы сухоарюля и массажные линии. Вот этот же колышек, он похож на э, скребок. И им массаж уже делается не прямо вот так вот. так звучать не стоит, потому что можно даже травмировать, если сильно ударить. А, он идет под наклоном. То есть вы ставите колышек под наклон. И он скользит по телу. чаще всего как раз пытается использовать вот такой вид при доступне. Ну, я слышала и такой. Чаще как раз-таки по два раза. По два раза удар, перерыв, два раза удар, перерыв. Сила удара. Хороший вопрос. Начинается лучше с небольшой силы удара, расслабить кисть, не напрягая руку, просто позволяя прижимить и опускать. Но бывают и случаи, когда надо простутать более сильно. Но это я вам делать не рекомендую, потому что для таких постукиваний а, это должен уже делать человек, который прошел полноценное обучение и который уже знает, куда конкретно бить. Потому что если вы долбанете куда-то не туда, то могут быть печальные последствия. А, также вот этим кулошкой можно постукивать всякие точки. Например, вот здесь вот точка находится, которая отвечает за долголетие, а, за наш иммунитет, за крепкое здоровье. Можно просто поставить и просто подключать по Чувствуется, на самом деле, по всей ноге. Очень интересный эффект. Это все, что вам надо знать, для того, чтобы приступить к этому массажу. Разновидности колышек, колышков, они бывают разные. Но вот эти вот два колышка, они самые универсальные. они дают максимальный эффект. Я на выставке приобрела еще вот такой вот колышек. Он, на самом деле, по воздействию, он гораздо слабее, чем эти два инструмента. Потому что он имеет гораздо большую площадь. не дает глубокую проработку, но дает расслабление. Самое тоже дает ребра. Очень интересная вещь. Как раз-таки вот мне трехлетняя дочка любит делать массаж вот этим колышкам. Но, к сожалению, контакты, которые я взяла, по ним никто не отвечает, поэтому я постараюсь в ближайшее время найти такой колышек. И когда найду, тоже вы сможете его приобрести. Ну что, переходим к просмотру тайских мастер-классов. มาอกษชรร tat prediction toward the scenes แกการปวดหลังนั่งยองๆไม่ได้นั่งไขยไม่ได้ง่ายนิดเดียวครับนี่ยืดไปแล้วนี่นี ห�อไม่แต่ถึงพืน คอะโดน Milton because oficle ในต่อไปออวกัน centimeters like this เซ่น Everyday มาulty communicating เปิ่มที่แปนตรูดตรงเราไปด้านหน้าเข้าลู้จักตอบมา manipest อำ Katie งeri ๆเลยดูวิธาณไกล 3 นาที 5 นาทีก 2 4 นาที 5 นาทีคือว่ ถ้าอยากรู้ต้องมาเรียนรู้ด้วยกันนะเราจะเข้าใจว่าโอ้หปั Jean Leung การปวดงงงง ปวดเอลュอดข้อบวดльwords ดีมีแสด med Susie 500 ห้ามโดนกระดูกไขแต่ไทดรกระดูกไม่รับผิดชอดกับแถงโลงให้แถงลงยาบาลให้พลอกๆกันไม่ได้นะครับเพราะเราสอนให้ต่อเส้นเราเลยสอนให้ต่อกระดูกนะครับเนี่ต่อไปเลยไร่ไปเลยมันเป็นสิ่งมาสกันอย่างือเชื่อกับอะไรที่ว่าไม่เคยเกิดก็จะเกิดขึ้นมาอาการปวดหลังก็อาการปวดบ่นเอวก็นี่เดคน้นเกตไปเลย๊อกๆๆแล้วพกช้ําดําเเคียวก็เยาวว่าคนะ Надеюсь, у вас быстро получится освоить приемы массажа токсен. Если у вас возникнут вопросы, пишите мне, я с удовольствием на них отвечу, проконсультирую, подскажу, как что лучше делать. И теперь вы можете заниматься оздоровлением себя, своих родных и близких.